Будто только будни каждый день Мне не то, что просыпаться Засыпать мне даже лень С ним. давай танцуй. Давай танцуй, давай танцуй, давай танцуй Каждый день только работа, только будни, каждый день Мне не то, что просыпаться, засыпать не дожди